Вот. вот и все. И, все. Исходя из да. того, что вы только что сказали, получается следующее: что э, у нас должны появляться тогда не долговые обязательства, а уже исполненные работы. То есть, если кто-то придумал какой-то э, проект, он его описал, написал, то есть, есть ТЗ, какая-то какая документация уже исходная, что будет сделано, как будет сделано, что нужно, что не нужно и так далее, то, как я понимаю, это и есть та эмиссия уже выполненных работ, под которыми можно выпускать какие-то средства. Соответственно, сам проект становится залогом, реальным обеспеченным уже, когда можно выпустить деньги на следующий этап. То есть, следующий этап – это разработка полной документации по данному проекту. Этап, когда выполнен, заменяется вот этот новым комплектом документов, уже с иной стоимостью, более повышенной, под него опять выпускаются средства. В конечном итоге мы получаем готовый объект, допустим, дом построенный, завод построенный. Вот. А что еще выпускать? Он когда вводится, ставится на В баланс. Каждом Это случае, и есть да. достояние народа, уже обеспеченность. В каждом случае имитентом будет являться тот конкретный человек, который выпустил некую услугу, либо продукт. Вот единственное, что эта эмиссия будет осуществляться там либо в электронном виде, либо в любом другом, в бумажном. То есть фактически банковская система прекратит свое существование в том виде, в котором она существует, и превратится просто в систему электронных расчетных центров. Ну, примерно так же, как вы сегодня пользуетесь мобильной связью. То есть вы же можете передавать, так сказать, по ней любые виды информации, включая платежи по мобильной связи. Вам для этого не нужны никакие посредники, кроме электронных устройств, которые позволяют вам соединиться с абонентом, да? Со вторым. Все? То есть для этого вообще не нужна такая структура, как банк. Для этого нужны некие электронные центры, которые просто будут обрабатывать вот эти потоки информации, которые идут от людей и от э, юридических лиц друг к другу. Все, то есть банковская, банковская вы, допустим, система пообещали на... отвести кого-то на машине. Ну, значит, вы должны это исполнить. Эта система будет отслеживать. Раз вы дали обещание, что вы его довезете, значит, должен быть отчет, что вы его довезли. Все. Услуга оказана, эмиссия произведена. Эмиссия наполнена. На сегодня этот процесс уже запущен. Герман Греф на одном из заседаний. Сбербанка Российской Федерации уже объявил о том, что банковская система прекращает свое существование и что максимальный срок существования банков в том виде, в котором они существуют сегодня, равен примерно трем годам. То есть он сказал, что в течение 2-3 лет банковская система значит, заканчивает свое существование. То есть мы идем к той вот, информации, которую мы уже распространяем много лет она, так сказать, уже обработана и осознана в соответствующих структурах. Всем понятно, что банковская система, как отдельный институт, вот, и как институт накопления каких-то непонятных, так сказать, долговых обязательств, прекращает свое существование. Мы сами являемся теми эмиссионными центрами, которые могут, так сказать, имеют право выпускать те или иные обязательства. Вот вы Можете выполнить некую работу, вы и есть тот самый эмиссионный центр. Вы просто э, входите, так сказать, в некое информационное пространство и заявляете, я готова осуществлять перевозки на, автомобиль, на собственном автомобиле, э, так сказать, в, каче, в качестве, так сказать, такси. Там, со стольки до столько-то часов это и есть, так сказать, э, да, ваша эмиссия. У пенсионеров есть обязательный доход, который они должны получать в любом случае, точно так же, как и малолетние дети. И каждый ребенок еще до момента своего, так сказать, до момента своего рождения начнет получать соответствующее финансирование для того, чтобы мать могла создавать для него необходимые условия, связанные с его ростом и развитием что, собственно говоря, и было у нас в СССР, единственное, эта система станет более совершенной. В СССР же, так сказать, охранялось материнство, детство, все получали так сказать, достойное пенсионное обеспечение, и в этом отношении было все нормально. Просто все эти, скажем так, социальные пакеты будут подняты на соответствующую высоту, вот, которая которую мы вчера с вами видели в ролике, так сказать, новые бабки, так сказать, на пенсии, да? Помните вчера ролик вечером смотрели? Новые русские бабки, ну да, с чемоданами там, 3 миллиарда она получила, так сказать, пенсии, дала их на 3 месяца в долг Франции, вот, под хороший процент, вот. И, соответственно, значит, из Собеса ей пригнали Роллс-Ройс, чтобы возить картошку. В принципе, нормальная картина. И в ближайшее время мы материализацию всех этих задумок увидим на нашей территории. Вот каждый из вас станет свидетелем этого процесса. Объективно, еще раз объясняю, объективно все эти процессы уже запущены. Все, кто находится в структурах, которые называются банковские, там, теневое мировое правительство, они уже запустили эти процессы, потому что не существует другого способа продолжения жизни цивилизации. На сегодняшний момент наша цивилизация находится в состоянии таком, что в течение 10 лет при, так сказать, неизменности того состояния, которое есть у нас сегодня, вот, цивилизация сама себя уничтожит. Мы утоним в миллиардах тонн вторичных отходов, мы, так сказать, изведем себя генномодифицированными, так сказать, продуктами питания, мы уничтожим себя, так сказать, в многочисленных войнах и конфликтах и так далее и тому подобное. Напоминаю еще раз: система капитализм – это когда каждый воюет против каждого, каждый имеет свой личный интерес, работает в своем личном интересе, не соблюдает никогда общественный интерес и таким образом ведется война всех против всех как на уровне индивидуальных людей, так на уровне групп, стран, предприятий, там, отделов и так далее и тому подобное. Вот и все. Эта система приводит к самоуничтожению. Вот мы дошли сегодня до этой грани, вот, и все понимают, что так сказать, <coughs> системы управления, созданные на земле до сегодняшнего момента, в этом режиме работать больше не могут.